по обмену туристам и развитию туристической отрасли и конечно же это вопросы образования то есть подготовка нужных кадров для Хрызской республики были подписаны меморандум между техническими вузами города Мюнхен и Хрызским техническим университетом подписано меморандум между академией управления и фондом ханса заййделя